Моя лекция была в дуже стыслом виде, завтра у меня в альтер-скуле на Чернышевского будет более развернутая лекция, мы там сможем поговорить обо всем, поэтому кому это интересно, приходите, пожалуйста, завтра. Да. Вопрос такой. Вот было сказано, что на неземных объектах, типа комет и так далее, нашли различные органические молекулы, такие каменные кислоты, основания ЛАДНО. А аминокислоты, там опыт Миллера и Юрия показывает что это возможно, как это все сделать в первичного бульона, но, соответственно, основания достаточно сложные, там надо ферменты, чтобы их сделать. Вопрос, откуда они могли появиться? А, Синтезироваться могли. а ну, на самом деле, конечно, вопрос происхождения жизни, он тесно связан с темой моей лекции. Возможно, было бы логичнее сначала поговорить о происхождении жизни, там бы мы смогли а, обо всем этом говорить. На самом деле, ну что я могу сказать? Ну, никто не может ничего сказать конкретного. Гипотезы, то есть, возможно, а, ну, как одна из гипотез таких более-менее похожих, на правду. в момент Мы, мы знаем, да, что э, материал строительный нашей Земли был сформирован во взрыве сверхновой. Вот. Все тяжелые вещества, там тяжелее там, углерода, э, были сформированы э, в процессе этого взрыва. Соответственно, э, когда взрывала звезда, она разбросала свои э, внешние оболочки. И вот где-то там на внешней границе, возможно, были какие-то условия там, для синтеза каких-то интересных вот, молекул. Ну, как бы, я так, в, в самых общих чертах. Ну да, да, нужны ферменты. Откуда они вы там взялись, никто не знает, но они там есть. Это загадка фактически. То есть на самом деле об этом можно сейчас только рассуждать. Я что-то слышал про условия златовласки. Что это такое? Я тоже что-то слышал про условия златовласки, но честно не помню. Сейчас. Это все вопросы о происхождении жизни. Они очень интересные, но это немножко другая тема, я просто не могу же охватить все. Да, это то есть размер планеты, то есть для а, того, чтобы возникла да. углеродная жизнь, у планеты да. должен быть определенный размер, да, по-моему, да, да что-то еще не должно быть. Я понял, Пророда, не я понял, да. да. да. А, Дело в том, что э, и, м, м, раньше считалось, что обитаемая зона гораздо меньше. Считалось, что уже за пределами Марса можно ничего не искать. Сейчас представления об обитаемой зоне сильно расширились в связи с тем же Санселладом с Европой, то есть, там нет энергии солнечной, достаточно для того, чтобы, ну, вообще, было что-то интересное. Вообще происходили какие-то даже геологические процессы. То есть, считалось, что это просто там, мертвые какие-то ледяные тела или каменные. Вот. Оказалось, что достаточно как есть другие источники энергии. Это буквально после, последние там, 20 лет немножко представления меняются, то есть, Обитаемая зона сильно расширяется. А как может быть кремниевая жизнь существует? А, может существовать жизнь на, не, не на углеродном основании, на основании там, того же кремния, но, скажем, ее вероятность меньше. Потому что кремний, например, у него есть такое свойство, он образует очень трудно разложимые оксиды, да, силикаты, и химическим путем их сложно разлагать. Вот. Поэтому ну, там, как бы жизнь столкнется с рядом сложностей. Плюс водо водород, кислород и углерод – это самые распространенные а, вещества во Вселенной. Есть а, на основании цинка, если я не ошибаюсь, там, интересное построение длинных полимерных молекул, но цинка на 4 или 5 порядков меньше во Вселенной, чем углерод. Его просто очень мало. И в таких маленьких концентрациях ну, сложно предположить о том, что там биогенез какой-то пойдет. Хотя, в какие, возможно, где-то, секундочку, я так сказать, еще два, два предложения. В каких-то местах Вселенной, возможно, каким-то образом, такие, скажем, концентрации mm -hmm. есть. Если они там есть, ну, как бы такая жизнь может существовать. Но на основании кремния все-таки меньше вероятности. Может, скорее цинковая. Да. А еще вопрос про источники энергии. Так какие источники энергии на, той же, на том же Титане позвол позволяют нам предположить, что там могла развиться жизнь? А э, э, на Титане, о Титане я не, не говорил, ну, вот. Не на, на Титане немножко другие условия, на Титане тоже могла существовать, может существовать жизнь, но совсем другая, потому что там холодно, там где-то минус 170 градусов, и там есть жидкость, но это не вода. Это, грубо говоря, газы, которые, ну метан, фактически. Это метановые озера существуют, текут, там идут метановые дожди. Вот. Если в таких условиях будет существовать жизнь, она не будет похожа на земную совершенно. Вот. И это будет очень интересно. Секундочку, я опять же. Что? Источники энергии на Европе. приливное влияние Юпитера. Вот. Соответственно, если в ядре есть энергия, то, скорее всего, какие-то вещества выбрасываются, в том числе, в воду снизу, вот, с еда, да, как бы происходят какие-то выбросы чего-то, это напоминает наши черные курильщики. А черные курильщики, которые на дне океана, в разломах, тектонических плит существуют, они сейчас наиболее, одни из наиболее вероятных кандидатов на возникновение жизни. То есть раньше считалось, что жизнь произошла где-то где в воде, в растворах, скорее всего, как раз на поверхности и вот в таких экстремальных условиях. А, то есть там температура очень высокая, это где-то 400 градусов, много всяких ядовитых веществ, там, а, сероводород в больших количествах. Да, но вот именно там, скорее всего, она и возникла. Да-да. А, ну, э, взаимосвязана масса, размер. И химический состав таким образом, что он просто, если планета большого размера и большой массы, это газовый гигант. Если планета небольшого размера и средней массы, грубо говоря, то это ну, кремнеземная, да, ну, грубо, каменный шарик, похожий на Землю. И если этот каменный шарик расположен вот примерно ну там, от Венеры до Марса, да, то там может существовать жидкая вода. Вот ну, Это старое представление, скажем, об обитаемой зоне. Просто если он ближе существует, это расплавленный каменный шарик, на котором не может быть ни воды, ни жизни. Вот вы говорили о том, что, например, на Титании может быть жизнь, но она вообще принципиально другая. <ourcing> да. Если мы, вот, грубо говоря, обнаружим какие-то вот, вот. Подозрение на жизнь на каких-то других планетах. Как мы сможем именно доказать то, что это именно жизнь? О, отличный, <laughs> отличный вопрос. Д, да, доказать, что это именно жизнь. <laughs> Сейчас я сэрвалирую. Я нам есть два вопроса. Опять же, я же говорю, я просто очень много как бы упускаю, потому что обо всем не скажешь. Есть еще интересный вопрос об источнике происхождения этой жизни. На самом деле и Земля-то Земля могла заразить Солнечную систему жизнью. То есть метеориты могли перенести жизнь как на Землю, так и с и Земли. Вот. Но это не другого, вы о нем не спросили, поэтому я об этом не буду говорить. Как определить, что это жизнь? На самом деле. Если это будет белковая жизнь, то мы легко сможем определить, потому что нам известны эти вот кусочки, скажем, цепей, да, которые мы там увидим, длинных, молекулярных. Если это будет не белковая жизнь, это будет сложнее, потому что если она не будет функционировать, ну, скажем, будет только гипотетически, наверное, можно сказать, что это может быть жизнью, да, опять же, если это будет какой-то длинный кусочек полимерной какой-то молекулы, но не белковой. Наверное, это будет только гипотеза. Надо будет ее увидеть в действии. А что такое действие жизни, фактически? Это самовоспроизведение, вот, освоение э... да, освоение каких-то источников энергии. То есть она вот будет функционировать, она не будет лежать камнем, она будет что-то вот делать. Да. Но это, я же говорю, это она в действии. А если мы какой-то отрывочек получим, ну это да, это интересно, будет проблема. Да. То есть фактически человечество как, там, интуитивно ожидает увидеть что-то себе подобное? Так, что, да? а... какая земной жизнь? Есть научные основания считать, что жизнь будет, скорее всего, органической. То есть на основании углерода. Я не сказал о них. Если говорить именно о жизни, а не о разумной жизни. Да. В разумной жизни это все гораздо сложнее. Я об этом сейчас вообще не, ну, как бы не могу говорить. Это слишком объемная тема. Завтра. С удовольствием. Про белковую жизнь. И э, про, вернее, не, бел, не белковую, это я просто уже так заговариваюсь, про органическую. Она может быть не обязательно белковой. Она может вообще, скажем, не использовать белки. Это может быть РНК-мир, да. То есть мир, который действует, все, все делает то, что должна делать жизнь, да, воспроизводится, но не использует белки. Это может быть. Вот. Э, очень интересно получить какой-то генетический материал неземного происхождения. Это было бы очень интересно, потому что генетический материал земного происхождения все-таки очень сходный во многом. Все живые существа абсолютно, начиная от вирусов и заканчивая грибами, которые там все там типа говорят, что не вообще инопланетного происхождения. Нет, они используют те же 20 именно кислот, Хотя аминокислот может существовать тысячи, но используются именно эти 20. Вот и так далее. То есть как бы очень много... Процесса у нас происходит одинаково и мы можем только предполагать, как могли бы происходить другие процессы. Поэтому, если мы найдем эту жизнь, будет два следствия: во-первых, у нас получится огромный научный материал, во-вторых, на науку дадут больше денег. Ну реально, то есть сразу будет такой прорыв, потому что сейчас, на самом деле, я не читал обоснования всех космических программ, но я думаю, что во многих из них, до в программах НАСА, написано поиски жизни. вот И чиновники смотрят на это, ну ладно, <свят> дадим денег, <свят> ищите жизнь. А по факту ресурсы и способы жить на Марсе? А... По факту идет война за ресурсы и на Марсе Нет, это да. По факту мало кого интересует. Это да, но я думаю, ты не согласишься с тем, что если жизнь найдут, то денег дадут больше. На Мне уже сигнализирует, что я нарушил все регламенты на свете. Да, я прошу прощения.